Привет, дорогие друзья! Всем привет! Мы в Эске-Шахире и сегодня мы идем на одну очень важную встречу. Вот за мной вы видите река Порсук. На берегах реки Порсук расположены многочисленные кафе, которые заполняются к вечеру студентами и молодежью. Ну, а мы едем на трамвае навстречу с мэром района Одун-Пазары одним из самых красивых районов в Турции вообще ну, по крайней мере, это мое самое любимое место в Турции это стало уже традицией ну, мы едем по делам у нас есть кое-какие проекты о них вы узнаете чуть позже ну, а сейчас поедем посмотрим, что же скажет мэр что нового планируется в Аскешихире и что уже построено за последние два года. Каждый режит шар, да? На улице сейчас 5 градусов. Но поскольку нет влажности, очень классно. И газовое отопление центральное, это просто кайф. Я сегодня спала даже без одеяла. Представляете? Тепло, уютно. В общем, в Алане нужно тоже проводить газовое отопление на зиму. Ну, мы едем, и потом уже поделимся с вами итогами нашей встречи. господина Казим Курта и приглашаем вас всех в Эскишхир зимой, летом, в любое время года. И э, господин мэр хочет тоже вас пригласить пригласить в очень красивый город Эскишхир. мы? <говор> Çünkü Eskişehir e, Cumhuriyet'in kenti ama Eskişehir'de bir tarih var. Eskişehir'de özellikle Odunpazarı ilçesinde tarihi bir bölgede sizleri ağırlamak bizim için e, onurdur. E, ayrıca Eskişehir'de Avrupa'da aradığınız her şeyi bulma şansınız da vardır. Burası Anadolu'nun ortasında bir Avrupa kentidir. Sanat, kültür, ve, e, e, Дорогие друзья, добро пожаловать в Эскишихир. Обязательно приезжайте в любое время года. <gülüyor> На ближайший рождественский рынок. Обязательно, обязательно приходите. В Эскишихире, если будете есть вот такие вот карты, мы их тоже привезем в Аланию. Еще много разных брошюр. Поэтому, прежде чем ехать в Эскишхир, обязательно приходите на Рождественский рынок, возьмите вот эти вот э, карты, и тогда ваше путешествие Путили, в Эскишхир в... будет пас, просто незабываемым. Наша встреча закончилась. Вот так вот выглядит. Мэрия района Удун-Пазары. Сейчас, друзья, мы едем в центр. Также сходим в туристический, в туристический департамент. Немножко покушаем. В общем, оставайтесь с нами. Будет очень интересно. Как вы уже поняли, Эсхичхир очень красивый город. И шопинг мы вам показывали. И термальные отели здесь есть. И для детей, и для взрослых. В общем, для всех. Но, к сожалению, туристов здесь очень мало. И поскольку мы очень любим этот город, и мэр города дал свое добро, будем работать над тем, чтобы привлечь в город больше туристов. И один из планов нашего, один из пунктов нашего проекта – это сделать Эскишхир городом побратимым, Например, в каком-то городе в России, в Норвегии, в Швеции и так далее, чтобы люди за границей узнали об этом городе и приезжали сюда, когда они приезжают на отдых в Аланию, в Анталию, или просто приезжали на шопинг в термальные отели и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вам вопрос: какой из городов России, как вы думаете, мог бы стать городом побратимом Эскишхира? дам вам краткую справку в, -Шахире, в шахире и в районах проживает примерно в центре проживает примерно 600 тысяч человек вместе с районами порядка миллиона человек город много истории здесь вкусная еда как я уже говорила очень развитая инфраструктура поэтому напишите в комментариях какой город в россии как вы думаете мог бы стать городом побратима мескишхиры это очень важно потому что в ближайшем будущем один из городов россии станет городом побратима мескишхиры обязательно пишите комментарии друзья очень будет интересно узнать ваше мнение вот так вот делают тулумба вот так вот делают сладости, вот так вот получается и таким образом масле их жарят. Кстати, напишите, кто любит. Я, например, не люблю. Айхан любит. Север? Нет, я не люблю. Мы опять в нашем любимом ресторане, кушаем суп. Что будет на второй, не знаю, друзья, очень здесь классный сервис, несмотря на то, что дешево и очень-очень вкусно. А еще в центре есть улица, где продают товары second hand. Здесь можно найти все, холодильники, мебель, одежду, обувь, по очень-очень низким ценам. Мы пришли в одно из турагентств, как я вам говорила, мы думали улететь на самолете. Сначала на скоростном поезде, а потом на самолете. Но, к сожалению, самолет в закрыт только ночью, а мы хотим уехать утром. В общем, друзья, расскажу вам цены. Цены на билеты, на скоростные поезда. Средняя цена из эски в Стамбул, Конью или Анкару примерно 35-40 лир, если билет, берете билет туда и обратно. Чуть дешевле, порядка 70 лир. В общем, достаточно хорошие, приемлемые цены. На самолет тоже дешево, порядка 50-60 лир, поэтому добраться до Эскишхира, туда-обратно из Алании или из любого другого города Турции очень-очень легко. Все-таки мы купили билет на автобус на двоих. Сколько у нас получилось? 130 лир на... 65 лир на человека, 130 лир на двоих до Алании. Айхан килограмм килололоджекса oh, <laughs> в общем мы купили всякие разные сладости посмотрите какая какая вкуснятина какая вкуснятина просто невероятно масштаб несмотря на это что так рассказывает так история Эскишхилда, Ассамда, Герсиктер, her Виз, Аланья, Герсиктер, gerçekten her şey ee, biz Герсиктер, yaşıyoruz, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, güzel, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, Герсиктер, парк Герсиктер, Яшлана Ручин, Термалиотелер Девач, Ябанджавара, Пиширьям, Эскиш Гирда, Хешвард, Альшвард, Эскиш Чоугриз, Куджиус, Ваеф, Калитель, Мир, Дейри, Альшвард, Хешвард, Эскиш Гирда, Едишмир, Караверд, Крайверд, Крайверд, Крайверд, Крайверд, Секунд лаг. Негибель. Сложно об Да. Скажи, лаг? Да. Ama e, maalesef Avrupalılar Rusya hiç bilmiyorlar. Neden? Çünkü tanıtım yok. Hmm. E, Avrupa'da Rusya'da tanıtıyı hiç yapmıyorlar. Ve biz zaten bu yüzden Eskişehir'e geldik. E, belediye başkanıyla konuştuk, e, plan e, yaptık. Bakalım ne olacak? Çünkü Eskişehir kesinlikle tanıtmak lazım. İnsanlar buraya yazın kişinin şimdi gelsinler. E, yazın ve şimdi yapacak çok şeyler var. За Ансададжи эскишхиринт бул бул проблем, четвертинка билета стоит 15 лир и представляете 30 августа кое-кто купил здесь билет и выиграл 400 тысяч лир продал вот этот вот дядечка посмотрим, друзья, пожелайте нам удачи в новогоднюю ночь сегодня у нас очень насыщенный день и мы сейчас приехали в государственную больницу покажем Айхан мы приехали в государственную больницу Айхану нужно взять кое-какую справку в общем до больницы мы были в двух гостиницах по делам их вы увидите может быть и не увидите но может быть в следующем нашем приезде в аскишхир вы их увидите очень классные отели Ну а сейчас мы приехали в государственную больницу покажу вам что здесь как устроено в принципе медицинское обслуживание об обслуживании в государственных больницах мы довольны. Делят да В общем, мы довольны, друзья, кто бы что ни говорил, но госбольницы в Турции нам нравятся. И ходим мы, кстати, в основном в них. Кстати, кстати в Алании новая государственная больница в Обе уже открылась, поэтому вы смело можете записываться. Каш номер рандевола, Звоните по номеру 182 и можете взять э, талончик на прием к врачу. Звоните по номеру 182, также можно это сделать в интернете. Вход в больницу. Видите, сразу стоят кресла для тех, кто не может ходить. Идем на ресепшн. а вот и ресепшн. Приходит в архив в больнице за полчаса до, ее, до его закрытия. Айхан. Кто делает всегда все не вовремя? Айхан. В общем, во всем виноват. Айхан. Вот так вот выглядит подвальное помещение, где находятся архивы, Морг и всякие разные аппараты для рентгена. Мы пришли в архив. Айхану нужно найти бумажку 2003 года но найти ее к сожалению говорят что невозможно в общем они где-то там потерялись что мне не нравится в турции еще одна вещь то что документы ну например как у нас в россии да, с рождения у нас заводится медицинская карта и эта карта следует за вами всю жизнь вы можете узнать чем вы болели, когда вам было там, 5 лет, 10-15 какие вам делали операции и прививки. Здесь такого нет. После 2013 года все делают, по-моему, в электронном виде. И узнать, что было 10 лет назад, чем вы болели, какие вам делали прививки, невозможно, потому что бумаг нет. В электронный формат это все не переводят. В общем, система... Немножко странная, сейчас все, конечно, делают в электронном формате, но посмотрим, найдем, сейчас мы уже не успеем найти эту могу, а найдем ее уже в следующий раз. Ха-ха-ха, гечки льдин, гечки опоздал. Опоздал? Сори, сори. Сори, там вам. Пожалуйста, sorry. Спасибо. Еще мэрия для людей с ограниченными возможностями строит новый сад, ателье, где они смогут работать, также... Дома для жилья специально приспособленные для них, видите, адаптивные дома, кафе, спортивный салон и очень-очень много всего, чтобы люди с ограниченными возможностями могли адаптироваться в обществе. В Кишкире столько всего интересного, друзья. Здесь еще есть три университета, строя четвертый, туда мы не сходили, но сейчас мы пришли в музей самолетов, вход в который, кстати, бесплатный. И этот музей принадлежит одному из университетов. Я уже заговариваться ты стала. В общем, сейчас пойдем, погуляем среди самолетов. Айхан, был уже. здесь... А, Айхан, видите, тоже здесь никогда не был. Посмотрим, что здесь есть. Ой, как круто. Всякие разные истребители. В общем, смотрим все самое интересное. самолетов простите я не очень понимаю есть вот такие вот э, острые на носу самолета вот такие вот острые штуки зачем мы с Айханом подумали чтобы э, разрезать воздух когда самолет очень быстро летит в общем кто знает напишите для чего почему такие острые носы у самолетов мы не знаем Помимо авиамузея в Эскишхире есть еще музей поездов. Туда мы в этот раз не попадаем, но если вы приедете, то и взрослым, и детям будет здесь просто невероятно интересно. В следующий раз мы сходим и в железнодорожный музей. Мы приехали в торговый центр Канатлы. Вот видите, здесь уже нарядили новогоднюю елку. У нас есть время до 8 часов. Мы решили посмотреть фильм, а в 8 часов нас пригласили в гости. Но как мы сходили в гости, вы уже увидите в следующем видео. Посмотрите, какая красивая елка. В кино мы не попадаем, потому что фильм начинается в 6, а заканчивается в 8.15, но ну, в общем, в этот раз в Искишхире мы в кино не попадаем, поэтому... Есть еще куда сходить, что посмотреть. Сейчас пойдем в отель, чуть-чуть отдохнем и уже пойдем в гости. Ставьте пальчики вверх, пишите комменты, подписывайтесь на наш канал. В общем, друзья, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал комментируйте, и всем всего хорошего пока-пока